Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Игорь, я специалист веду проект, интернет-проект. А, сегодня посетим себе... Антона Столковского. А, очень качественно подобран материал. В частности, понравилось, что какие есть методы продвижения, озвучил, а, как а, какие схемы, как, а, как говорится, а, ухаживать за своим потребителем, как с ним работать и как его вернуть обратно, а, обратно в виде клиента. Вот рекомендуется это обращайтесь.